Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал кигаем и сегодня мы сделаем обзор на биткоин. Буквально в ближайшие несколько дней, так сказать, решится судьба биткоина, поскольку мы находимся в очень напряженной ситуации. Мы ушли за уровень 58 тысяч, за это скопление минимумов, мы с вами обсуждали данный возможный сквиз, вот на скоплении минимумов и цена ушла ниже уровня 58 тысяч То есть тем самым мы с вами выбили кучу лонгистов. И также мы обсуждали, что данная коррекция может служить топливом для дальнейшего движения вверх а Тем не менее нам нельзя, чтобы у нас реализовывались некие условия для движения цены Поскольку при реализации условий некоторых у нас может цена пойти далее на понижение Давайте мы их разберем во-первых, дневной тайфрейм. Обратите внимание, что здесь у нас вырисовывается печальная картина для цены. То есть, откровенно буду говорить, это не очень хорошая картина, поскольку свеча у нас закрылась данным образом. То есть, уверенная медвежья свеча у нас здесь образовалась, которая может спровоцировать по инерции дальнейшее движение вниз. А также, теперь... Минимум коррекции, по моему мнению, будет находиться на уровне 53-55 тысяч. Сейчас я объясню почему. То есть это уже может служить дном коррекции, то, где мы сейчас находимся, но тем не менее цена может еще немножко уйти пониже. А на уровне 55-53 тысячи находится за достаточно сильный уровень поддержки. Плюс ко всему, у нас здесь можно провести параллельный канал. Мы с вами провели параллельный канал, и мы видим, что мы движемся в рамках тренда. То есть вот у нас было здесь движение вверх, которое началось в конце июля, потом коррекция. Потом движение вверх. Здесь образовалась у нас трендовая линия сопротивления. А здесь по двум минимум трендовая линия поддержки. И тем самым трендовая линия поддержки у нас находится примерно на уровне 54 тысячи. Там же находится сильная область поддержки. То есть вот здесь вот, я считаю, будет минимум для коррекции. Тем не менее, друзья, мы с вами также обсуждали, что если мы закрепимся, закрепимся ниже уровня 58 тысяч, то это будет крайне печальная картина. Но закрепиться нам нужно именно на дневном тайфрейме. То есть на H4 мы с вами можем совершить такое локальное небольшое движение, вот такое вот. Вот так вот и вот так вот. В этом ничего страшного не будет. Но если мы это сделаем на дневном тайфрейме, это уже будет страшно. Смотрите. Вот на дневном тайфрейме, если мы сделаем вот такое вот движение, вот такое вот, то тем самым мы с вами будем поджиматься к тренду в линии поддержки. И цена у нас будет располагаться между... Уровнем сопротивления, область сопротивления и трендовой линии поддержки А это значит, что поджатие может спровоцировать пробой данной трендовой линии И от сна может пробить данную трендовую линию и тренд у нас изменится. Вот какие страхи здесь присутствуют И если мы пробьем трендовую линию то потенциал этого пробития будет располагаться на уровне предыдущего экстреума данного тренда То есть на уровне 40 тысяч Поэтому сейчас нам очень важно пронаблюдать за этими движениями цены, которые будут в ближайшее время Именно поэтому в ближайшие несколько дней решится судьба биткоина Тем не менее, цена может обмануть и меня, и всех нас Кто анализирует подобным образом, уйти немножко ниже То есть спровоцировать да, пробой Негативная картина у нас будет образовываться и только потом на негативе уйти далее на повышение Но опять же, еще раз повторю, что я предполагаю Что минимум данной коррекции будет располагаться На уровне 53-55 тысяч Будет, конечно же, замечательно, если мы уйдем вверх Прямо-прямо сейчас Также, откровенно говоря, опять же Картина вырисовывается в недельном тайфрейме Также печальная То есть здесь мы видим прямо сумасшедший паттерн, который указывает на понижение Просто сумасшедшее поглощение в данном месте Но недельная свеча у нас еще не закрылась То есть остается 2,5 дня И нам нужно за эти 2,5 дня Быстренько восстановиться Если мы этого не сделаем То а, данный паттерн может спровоцировать движение еще ниже Теперь, что касается эфириума Цена у нас сошла хорошую поддержку на уровне 4000 Это круглый цены уровень И мы с вами обсуждали, что цена может до сюда дойти Это уровень предыдущего максимума В данном месте Предыдущего локального максимума а, Плюс ко всему Немножко отдаляю график Здесь сейчас находится формация треугольника Рисую трендовую линию поддержки И рисую трендовую линию сопротивления а, и получается, что отскок у нас произошел от, опять же, уровня поддержки хорошего 4000 и от этой трендовой линии треугольника. Уход за эту трендовую линию и за этот уровень будет означать не очень хорошую ситуацию для эфириума. Что касается медвежьего рынка, то есть опять же люди а, паникуют, начинают писать, что начался медвежий рынок, все пропало, апокалипсис и так далее, конец света. А, нет, друзья, медвежий рынок еще не наступил. Опять же. Очень маловероятно, что он наступил, поскольку такой, такого в истории в принципе не было. Медвежий рынок у нас начинался при максимальном росте и при максимальном хайпе биткоина. То есть, опять же, открою семнадцатый год. Вот, максимальный рост, максимальный хайп, вертикальное движение и медвежий рынок. Опять же, тринадцатый год, вертикальный рост, а, импульсное движение и медвежий рынок. Плюс ко всему, опять же, тайминги. Середина ноября коррекция, движение вверх. А, все тайминги у нас идеально повторяются. Семнадцатый год, середина ноября, коррекция и импульсное движение вверх И наше время, середина ноября, коррекция и мы ждем дальнейшего движения вверх Плюс ко всему открываем месячный тайфрейм и обратите внимание, как у нас начинался медвежий рынок То есть... Такую ситуацию, что у нас здесь вырисовалась двойная вершина, никогда не было То есть это будет крайне нелогично для медвежьего рынка Поскольку если у нас здесь вырисовывается двойная вершина, все будут готовы к этому медвежьему рынку Нет, мы видим, что здесь происходит максимальный рост и сразу же падение Максимальный рост и сразу же падение, никакой двойной вершины То есть, по моему мнению, нас еще ожидает финальный рост Финальный рост вертикальный, и потом уже мы свалимся в медвежку Также, что касается локальной картины, смотрите мы с вами обсуждали, что мы находимся в пятой финальной волне роста. В данном месте это последняя финальная пятая волна, которая стоит еще из пяти волн. Я считал, что данная коррекция 20 октября была четвертой волной, но в итоге у нас, что мы видим? Раз, два, три, четыре. И мы ожидаем последнюю пятую финальную волну роста перед медвежьим рынком. Поэтому, друзья, наблюдаю за этой ситуацией и постараюсь вас оповестить в случае чего. На этом видео по концу, друзья, пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь, ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписан, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, друзья, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!